приветствую всех и это вторая часть курса для новичков по unreal engine 5 и в этой части мы рассмотрим интерфейс редактора блупринтов итак давайте приступим что такое blueprint editor чтобы открыть редактор блупринтов, во-первых, нам нужно будет дважды щелкнуть по какому-либо блупринту. В данном случае я открыл блупринт персонажа. Либо же можно нажать правой кнопкой мыши и выбрать Edit. Также мы можем просто выделить этот блупринт, перейти в панель Details и там сверху нажать кнопочку Edit Blueprint. Основные части редактора Blueprint Editor, они выполнены на изображении справа. Это у нас следующие части. Первая часть это Toolbar. Toolbar находится в самом верху, да, который нам помогает как-то взаимодействовать с опциями Blueprint, делать компиляцию Blueprint, нажимать Play в настройки blueprint искать какие-то функции ноды и тому подобное ну и также сохраняться следующее у нас это компонент панель компонентов в этой панели у нас содержится компоненты, которые прикреплены к данному блендру. Дальше My Blueprint panel. это у нас э, панель, где у нас хранятся функции, у нас хранятся здесь макросы, э, переменные и также графы, которые мы можем создать дополнительно. Следующая у нас Details Panel. Э, details Panel, э, в которой мы можем вводить какие-либо э, дефолтные настройки, да, настройки по умолчанию, которые у нас будут воспроизводиться э, либо в блупринте, либо в функции, которую мы выделим. Э, дальше у нас идет Viewport, где у нас идет отображение э, видимых объектов и также Венграф, где мы прописываем логику. Так, давайте пройдемся по тулбару быстренько. Панель инструментов, расположенная в верхней части редактора, имеет несколько важных кнопок для редактирования blueprint. Первое – это компиляция. Компиляция компилирует blueprint, необходимый для проверки кода и применения модификаций. То есть, если мы внесли какое-либо изменение, да, либо же мы хотим проверить, нет ли у нас каких-либо ошибок в подключении функций, то тогда мы можем нажать Compile, и мы увидим, если у нас никаких ошибок не будет при компиляции, значит, как минимум на 50% ваш код может уже работать. Дальше Save. Сейв сохраняются изменения, внесенные в текущий Blueprint уже конкретно на диск, ну то есть на ваш компьютер. К примеру, если вы нажмете Compile, у вас будет какая-то критическая ошибка, да, но вы Save не нажали, то у вас движок потом предложит восстановить данные либо же вы просто запустите, и у вас не будет э, той критической ошибки, которую вы совершили. Так, э -э, Browse показывает э, текущий класс Blueprint в контент-браузере. То есть, если вы открыли Blueprint, потом что-то искали в контент-браузере, найти это не можете, то э, можете нажать Browse. И у вас автоматически э, откроется та папка где находится этот blueprint и он выделится uh, find uh, find нам помогает найти uh, что-то в blueprint uh, то есть к примеру мы хотим найти uh, переменную до да, которая используется в нескольких местах чтобы проверить к примеру там какое-то ее значение Которое вы выставляли то есть вы нажимаете fine да и внизу у вас там будет ввести название переменной и вы сможете уже ее найти дальше у нас идет класс settings класс settings он открывает свойства blueprint и мы можем уже там добавлять к примеру интерфейсы какие-то настройки которые касаются конкретно нашего класса blueprint также мы можем поменять этот класс. И дальше у нас идет класс Default. Он позволяет изменять начальное значение переменных Blueprint. То есть класс Default он является конкретно всеми дефолтными значениями, которые указаны по умолчанию в переменных, которые вы создавали. И вы можете в класс Default их изменить. То есть все переменные, которые созданы по дефолту, да, они имеют какое-то свое значение. И для того, чтобы мы могли их сразу все видеть, да, не клацать каждую по отдельности, мы можем нажать класс дефолт, и у нас там будут все значения. Так, теперь давайте поговорим про наши компоненты в Blueprint. На панели компоненты к текущему Blueprint ä, могут быть добавлены различные типы компонентов. То есть, ä, когда мы создаем Blueprint, да, мы можем добавлять к нему определенные компоненты, такие как звуки, ä, камеру, какие-то родительские ä, Blueprint, также можем статические сетки, скелетные сетки коллизии и тому подобное. Мы все это можем добавить к Blueprint и с этим взаимодействовать. И, соответственно, вкладка «Компонент» отвечает за отображение всех компонентов, которые вы добавили к своему Blueprint. У. Переходим к панели «My Blueprint». Панель «My Blueprint» используют для управления переменными, макросами, функциями и графиками Blueprint. То есть, да, как я уже говорил, что здесь находятся все созданные переменные и функции. И также мы можем как-то с ними взаимодействовать. Мы можем нажать плюсик для добавления каких-то элементов, да, в зависимости от вкладки. То есть функции, мы можем создать функцию, нажав на плюсик, макросы, переменные и тому подобное. И теперь давайте рассмотрим панель Details. На панели Details отображаются свойства текущего выбранного элемента класса Blueprint, который может быть переменной функцией или компонентом. Эти свойства сгруппированы по категориям и их значение можно изменять. В верхней части панели есть поле поиска, которое можно использовать для фильтрации свойств. То есть да, у нас есть поиск, мы можем найти какую-то переменную, если у нас создано много переменных. И также мы можем а, поменять какие-либо значения а, в панели Details а, для наших функций, либо переменных и тому подобное. А, теперь давайте перейдем к viewporту. А, Окно просмотра содержит визуальное представление компонентов, которые являются частью Blueprint. Компоненты можно управлять в окне просмотра с помощью э, виджетов, преобразования, также как в редакторе уровней. Да? То есть у нас есть э, элемент управления, то есть перемещение, поворот, увеличить, уменьшить. Э, и также мы можем здесь выбрать э, настройки рендеринга, и мы можем как бы манипулировать всеми объектами, которые мы добавляем к нашему Blueprint. Также мы можем изменить угол поворота, мы можем изменить сетку перемещения, то есть чтобы мы не крепились к определенным координатам. Да? И также мы можем изменить скорость передвижения камеры. Так, давайте перейдем к следующему. И следующее у нас это EventGraph. В EventGraph мы уже, соответственно, создаем события. График событий – это место, где появляется логика игрового процесса, которая определяет поведение класса Blueprint во время игры. График событий содержит события и действия, предоставленные графом узлов. То есть event EventGraph – это такое некоторое пространство в котором вы добавляете event, event это какие-то действия К примеру мы можем видеть здесь ну давайте рассмотрим event прыжка то есть у нас есть input action event и который по нажатию клавиши до да, воспроизводит нам какую-то функцию после этого выполнения этой функции соответственно у нас уже игровая логика Завершается, и мы можем да, снова нажимать кнопку и тому подобное. То есть вызывать какое-то действие во время игрового процесса. И уже в следующей части мы рассмотрим создание функций, нод, расположение их и тому подобное. Поэтому, если вам было полезно это видео, вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, проявляйте активность в виде пальца вверх, пишите комментарии и всем пока!